Ну что, дорогие мои, всем привет! У нас впереди скоро Маслениц, или по-другому, это сырная неделя, и это время, когда надо объедаться блинами. И сегодня я хочу поделиться с вами сразу пятью рецептами приготовления блинов, блинчики на любой вкус. Это блинчики на молоке, заварные блинчики, блинчики на кефире, на воде и шоколадные блинчики. Оставайтесь со мной, и я вам подробно расскажу, как их приготовить. Ну что, друзья, готовим блинчики, а все нужное количество ингредиентов я буду оставлять в описании под видео. Яйца, это у меня первый рецепт, я взбиваю с сахаром и солью. Добавляю сметану, молоко. В крутом кипятке я растворяю соду и вливаю в тесто, постепенно помешивая. Далее просеиваю, ввожу муку, вливаю в тесто в растительное масло. Хорошенько все перемешиваем. Тесто должно быть однородное, без помочки. Смотрите, вот такой консистенции должно получиться тесто. Очень-очень жиденькое. Прям такой густоты жидких сливок. Сковороду я как следует разогреваю, смазываю ее можно растительным маслом, а я смажу кусочком сала. Сковороду смазываю только один раз, в дальнейшем смазывать не буду. У нас растительное масло есть в тесте. И наливаем тесто равномерно, распределив его по сковородке. Как только блинчики прожарятся с обоих сторон, снимаем их и смазываем каждый блинчик сливочным маслом. Еще один немаловажный совет при приготовлении блинчиков. Старайтесь тесто наливать ровно в центр, чтобы оно не заходило по края, Тогда, скажем так, кончики блинчиков, они будут нежные мягенькие не будут у вас суховатых кончиков а будут просто нежнейшие вот такие мягенькие кончики ну и конечно же не забывайте блинчики смазывать сливочным маслом смотрите какой ажурный и кружевной получается блинчик прям, он прям просвечивается такую весь дырочку Получается очень-очень нежные и тонкие-тонкие блинчики. Степень прожарки вы можете регулировать сами. Вот такие. А я приступаю к приготовлению второго рецепта блинов с добавлением кефира. Все ингредиенты я также оставлю в описании под видео. К яйцам я добавляю соль сахар. Все хорошенечко перетираю. Туда Добавляю буквально одну ложечку сметаны любой жирности. Если сметаны у вас дома нет, можно просто немножечко больше взять кефира. Вливаю кефир и молоко. Тонко перемешиваю. Далее просеиваю, ввожу муку. Вливаю в тесто растительное масло. Хорошенько все перемешиваем. Тесто должно быть однородное, без помочков. Смотрите, вот такой консистенции должно получиться тесто, очень-очень жиденькое. Сковородку хорошо нагреваем, смазываем ее либо растительным маслом, либо кусочком сала. Так как я только что готовила блинчики, я ее смазывать не буду. И наливаю туда ровно по центру Смотрите, какие блинчики получаются в дырочку. Еще толщина блинчиков зависит напрямую от того, как много вы нальете тесто в сковородку. Если вы возьмете половник и распределите немножечко, ваш блинчик будет тоненький. Если же вы зачерпнете половником много теста, распределите его, он будет у вас уже более толстым слоем. А на примере этих блинчиков я вам хочу показать между первым вариантом, который у нас на кипятке, вот он такой, дырчатый-дырчатый, и второй вариант, который на кефире. Блинчик получается тоже вот в такую дырочку, очень-очень нежный. Посмотрите, краешки не сухие, Блинчики очень-очень вкусные. Ну что, дорогие мои, а мы с вами переходим к третьему рецепту приготовления блинов. Это блинчики на кефире с добавлением кипятка. Я также все быстренько сейчас взболтаю. Я этим я добавляю соль и сахар. Вливаю туда кефир. соду и помешивая вожу в тесто смотрите образовалась такая пенка сейчас просеивая буду вводить муку Тесто хорошо перемешиваем и вливаем туда растительное масло. Тесто должно быть равномерное, без комочков. Смотрите, какое оно получается пузырчатое. На поверхности видны пузырьки. Сода и кефир дала такую реакцию. Сейчас я нагреваю сковородку и буду пережаривать блинчики. Вот такой густоты должно получиться тесто. Оно не сильно жидкое. Посмотрите, какое оно. Очень эластичное. Как только хорошо сковородка нагрелась, я ее смазываю кусочком сала. Можно и смазать растительным маслом. В дальнейшем сковородку я смазывать не буду, потому как масло у нас есть в тесте. И равномерно наливаем тесто. Видно, что блинчики получаются немножко другие, потому как тесто, оно на кефире, и блинчики получаются такие пышноватые. Посмотрите, какие блинчики получаются дырчатые. Они достаточно в крупную дырочку. Еще, конечно же, блинчики не забывайте смазать Сливочное масло. так они будут только вкуснее. Смотрите, какие пышные получаются блинчики на кефире. Они также в дырочку, но они более толстые. При этом блинчики получаются эластичные, края у них не сухие и очень вкусные. Ну что, дорогие мои, а мы продолжаем готовить блинчики. Это у меня уже... Четвертый рецепт приготовления блинов, пожалуй, самый бюджетный. Это тот случай, когда блинчиков хочется, а молока в холодильнике нету. Эти блинчики на воде, и они не менее вкусные. Все количество ингредиентов я оставлю также всю рецептуру под видео. К яйцам я добавляю соль и сахар. Туда же добавляю ванилин, по желанию. Хорошенько взбиваю. Сюда же вливаю воду. Вода не слегка такая немножечко, она теплая у меня. В муку всыпаю разрыхлитель и просеиваю ввожу в тесто. к тесту растительное масло и даем постоять буквально 10 минут Я сейчас покажу какой она консистенции вот такое эластичное однородное тесто достаточно жидкое получается я буквально его на 5-10 минут оставлю постоять на столе Затем буду выпекать. После того, как сковородка нагрела, смазываем ее или кусочком сала, или растительным маслом. В дальнейшем сковородку я смазывать не буду, потому как в тесте есть растительное масло, и этого будет достаточно. И выпекаем блинчики. Тесто действительно жидкое и очень-очень такое, смотрите, оно прям эластичное. Даем блинчиков зарумяниться с двух сторон, снимаем их и также смазываем сливочным маслом. Смотрите, какими получаются блинчики. Вот так они выглядят. С одной стороны у них вот такой красивый узор, при этом блинчики очень-очень мягенькие. Посмотрите, отличный вариант приготовления блинов, если в вашем холодильнике нет молока. Вот еще раз показываю, какие они блинчики на воде очень-очень Вкусные, очень эластичные. Посмотрите, какие они с этой стороны. Вот такие прям красивые-красивые. С этой менее зажаристые. Но степень прожарки вы можете регулировать сами. Ну что, дорогие мои, а мы не останавливаемся. Продолжаем готовить блинчики дальше. Это у меня уже пятый рецепт блинов. И это блинчики, которые называются шоколадные. Всю рецептуру я также оставлю под видео. К яйцам я добавляю сахар, соль. Сахар можно брать по вкусу, можно две ложечки, можно три положить. Хорошенько взбиваю, дальше вливаю молоко. Какао смешиваю с мукой. Выбирайте какао хорошего качества. Я, как правило, покупаю обычно вот такой. Я только его использую, туда же добавила соду и просеиваю, вожу в муку. Затем помешивая в тесто, я вливаю кипяток. соду и теперь я вливаю туда растительное масло у меня тесто достаточно жиденькое я вам сейчас его покажу вот такое однородной консистенции, эластичное довольно таки жидкое тесто ставлю разогреваться духовку разогреваем сковороду смазываем ее растительным маслом или кусочком сала в дальнейшем смазывать я сковорода не буду Тесто получается достаточно жидким. Если ваше, вам кажется, что тесто а, слишком жидкое, добавьте туда все-таки еще немножечко муки. Но ну, вот у меня вот такое, жидненькое, эластичное. Наливаю тесто в сковородку. И обжариваем с двух сторон. блинчики на тарелку и также смазала их растительным маслом. Они прям горячие-горячие. Сейчас я вам покажу, насколько они получаются красивые дырчатые. Смотрите, какие они воздушные. Невероятно. Посмотрите, какие, пожалуй, самые дырчатые блины, которые я сегодня готовила с шоколадным вкусом. Ну что, дорогие мои, подведем результаты. Это был первый рецепт приготовления блинов, он был на кипятке, они получаются очень нежные. Посмотрите, какие блинчики, эластичные. Так они выглядят. Этот рецепт приготовления блинов был на кефире и молоке. Тоже очень нежные блинчики, это блинчики, которые такие наиболее тоненькие. Следующий рецепт приготовления, третий, был у нас на кефире. Это блинчики, которые такие более пышные, вот так они выглядят, этот рецепт был на воде, блинчики ничем не отличаются, они такие же эластичные, и не менее красивые, и конечно же шоколадные блины, они вот так вот в дырочку светят, безумно ароматные, шоколадные, ажурные и очень красивые. Ну а выбор остается за вами, какие вам приготовить блинчики, мне кажется плохих блинов не бывает, их бывает только мало, ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч. Всем пока.